Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Сегодня вам приготовила видео, в котором рассказываю об основных астрологических событиях 2021 года, символом которого является белый бык, связанный со стихией металла. Бык в астрологии Востока считается символом трудолюбия, упорства, терпения, уравновешенности и выносливости. Нам всем придется много работать, однако методы придется менять. Пришло время отказаться от старого и внедрять современные технологии, переходить на новый формат обучения и деятельности. Все это обусловлено соединением гигантов Юпитера и Сатурна в первом градусе Водолея, принадлежащего к стихии воздуха. И это соединение на ближайшие 20 лет будет определять принципиально новую атмосферу развития во всем мире. Основной астрологический фактор 2021 года – напряженные аспекты Юпитера с Ураном и Сатурна с Ураном. Это может вызвать глобальную политическую нестабильность. Особенно сложные периоды нас ждут в феврале, июне и декабре 2021 года, когда Сатурн в Водолее и Уран – Управитель водолея будет в напряженных аспектах. В эти периоды общение пожилых, умудренных жизнью людей и молодого поколения протекает очень сложно. Возникают серьезные конфликты. Новаторы и консерваторы весь год будут периодически одерживать верх друг над другом, занимаясь перетягиванием каната. Но помните, пришло время отказаться от консервативного подхода к жизни, так как приверженность устоявшимся традициям и преемственность в политическом, культурном, социальном направлениях тормозит процесс развития и обновления во всех сферах жизни. Власть, опыт и традиции вступают в борьбу с реальностью и планами на будущее. Соединение Юпитера и Сатурна в знаке Водолея 21 декабря 2020 принесет социальные обновления, изменения в политической сфере, откроет перед всеми новые горизонты возможностей. Изменится структура мирового устройства. Но этому, конечно же, предшествовала глубокая трансформация жизни абсолютно всех стран. Сатурн и Юпитер — в 2020 соединялись с Плутоном, который передавал этим планетам энергии трансформации, принудительно разрушающие и преобразовывающие наше привычное положение вещей в мире ради нового прогрессивного общества и счастливого будущего. 12 января 2020 года произошло соединение Сатурна с Плутоном в Козероге. Одно из важнейших соединений в мировой астрологии. Бывает раз в 30 лет и приносит серьезные события, разного рода глобальные трансформации. Для всего мира это было знаменовано распространением COVID-19. Сложные ситуации, возникающие в периоды подобных астрологических событий, даются людям для осознания того, что мы делаем в разрез с ритмами Вселенной. Плутон имеет отношение к стихийным бедствиям и разрушениям, ядерной энергии, трансформациям, неконтролируемым массовым событиям. Сюда относят вопросы жизни и смерти, в том числе распространение опасных вирусов, эпидемии, войны. С 20 чисел декабря 2020 года Сатурн и Юпитер уходят от влияния Плутона. Поэтому все неприятности, связанные с коронавирусом, постепенно будут ослабевать. И в целом человечество в 2021 году сможет справиться с пандемией. Во многом благодаря коллективному иммунитету, вакцинации и новым схемам лечения, а также некого пробуждения. В 2020 году все жили в страхе, но теперь истина проясняется – Коронавирус ослабеет и станет стандартной сезонной вирусной инфекцией. К концу апреля эта тема потеряет актуальность. А к лету все об этом забудут и почувствуют себя свободно. Мир вернется в прежний ритм жизни. Будут предприняты меры, которые позволят ограничить экономический ущерб от коронавирусной инфекции. Экономический кризис, который произошел осенью 2020-го, окажется последним глобальным негативным событием за последние несколько лет хотя и счастливым 2021 вряд ли можно назвать он будет сложным но по крайней мере будут видны и понятны перспективы светлого будущего с 4 по 6 июня Марс в Раке становится в оппозицию к Плутону в Козероге противостояние двух агрессивных планет влияние оппозиции будет чувствоваться две 3 недели может кардинально измениться глобальный вектор международных отношений. Тем более этот транзит совпадает с коридором затмений и напряженным аспектом Сатурна с Ураном. Пожалуй, июнь — сложнейший месяц 2021 года. Благо, в этот период Юпитер ненадолго зашел в знак Рыб, где имеет статус управления. С 14 мая по 28 июля будет здесь способствует оптимистическим настроением и благополучному завершению событий июня более того с 29 декабря 2021 года юпитер на год зайдет в знак рыб где эта планета в статусе управления построит гармоничные аспекты с ураном и плутоном и будьте уверены что фон 2022 года будет благоприятным и многие почувствуют себя счастливыми по крайней мере все это оценят после 2020 и чуть менее напряженного 2021 -го года. Сатурн это консервативное, уходящее. Уран это новое, революционное, реформаторское. Поэтому 2021 год это борьба нового с бесперспективным и исчерпавшим себя. А это всегда сложно. В 2021 году активизируются энергии Водолея, который отвечает за все новое и современное, объединение, дружбу, свободу и независимость. Приоритеты и ценности будут коренным образом меняться. Знания и информация будут цениться больше всего. Люди будут стремиться решать все конфликты мирным путем, договариваться, искать взаимный интерес. Многие поймут, что ценности на самом деле могут быть не только материальными.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 которые делают мир лучше. Юпитер характеризует расширение, экспансию. То, что скрывалось, теперь демонстрируется и развивается. Юпитер двигался по Козерогу, где имеет статус падения. Поэтому весь 2020 год мир находился в условиях ограничения. В Водолее Юпитер чувствует себя комфортно. Стихия воздуха, Водолей, усиливает Огненные качества Юпитера. Конечно, все это будет происходить с препятствиями. Весь 2021 год сохраняется напряженный аспект квадратуры между сильным Сатурном в Водолее, где он в статусе второго управления, и Ураном, управителем Водолея, который движется по знаку своего падения, по тельцу. Водолей – знак, характеризующий все человечество, всех жителей Земли и общества всех стран мира. Телец – знак денег и материального благосостояния, а также всех форм плодородия. Вполне вероятно, что 2021 год будет неурожайным. Об этом как раз и говорит квадратура Сатурна и Урана. «Не торопитесь тратить накопления». Банкам и другим финансовым учреждениям не особенно стоит доверять. Некоторые банки разорятся в ближайшие пару лет. Вспомните период 1991-1994 года. Это предыдущее движение Сатурна по знаку Водолея. Пришло время подумать о самоограничении и рациональности в расходовании средств. Запасайтесь необходимыми продуктами, вещами, консервируйте и так далее. Но не паникуйте. Все-таки Юпитер весь 2021 год сглаживает вот эти внешние напряженные обстоятельства. Вперед с 1991 по 1994 год астрологическая погода была намного напряженнее. Важно в 2021 году стремиться к новому во всех смыслах, развиваться, обучаться новым современным профессиям, находить группы по интересам, друзей и единомышленников, приводить бизнес в интернет. Постепенно весь мир выйдет из последствий экономического кризиса от пандемии. В 2021 году Будут определены направления и сделаны первые шаги к желаемому благополучию. В 2021 году будет 4 затмения. В 2020 их было 6. Первый коридор затмений с 26 мая по 10 июня. И второй коридор затмений с 19 ноября по 4 декабря. Об этих периодах будет видео. Более подробно об этом поговорим накануне затмений. Во время затмений, а также за день до и после коридора затмений, нужно вести себя максимально осторожно, избегать экстрима, стараться не начинать важных дел. А лучше всего посвятить время отдыху, повседневным делам или заняться самопознанием. До 19 июля черная луна, кармическая негативная точка движется по знаку Тельца. Рекомендую посмотреть видео на моем YouTube канале об этом периоде. Ссылка ниже. У многих людей изменится отношение к материальному миру, своему телу, деньгам. Если человек поступает несправедливо в финансовых вопросах, то он начинает нести денежные и энергетические потери. С 19 июля черная луна войдет в знак близнецов. Люди будут чувствовать себя свободнее в материальном плане. Долго нерешаемые имущественные вопросы, наконец, получат свое завершение. Многие погасят кредиты, вернут долги или получат задолженности по заработной плате. Период ретроградности Меркурия знакомы всем. В 2021 году ретроградность Меркурия происходит исключительно в знаках воздушной стихии. С 30 января по 21 февраля в знаке «Водолей». С 30 мая по 23 июня в знаке «Близнецы». И с 27 сентября по 18 октября в знаке «Весы». В соответствии с этим у многих людей будут наиболее выражены проблемы и нарушения в делах и личной жизни. И в эти периоды требуется больше времени, затрат энергии и сил для решения тех или иных вопросов и выполнения работ.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 По сравнению с людьми, у чьих картах Меркурий директный, человеку с ретро-Меркурием в личном гороскопе требуется гораздо больше времени на то, чтобы понять, усвоить и структурировать для себя новые знания. Зато в период транзитного ретро-Меркурия у обладателей такого же Меркурия в натальной карте наступают благоприятные дни, но у подавляющего большинства людей Наоборот, остановка и застой в делах. В период ретро-меркурия будут затруднены наши социальные связи и коммуникации. Всем нужно быть готовыми к задержкам, отменам, невыполнению договоров, потерям вещей и денег, поломке техники, а также к возвращению людей и ситуаций из прошлого. С 19 декабря 2020 по 29 декабря 2021 года Юпитер движется по знаку Водолея. Но ненадолго планета Большого Счастья зайдет в знак Рыб, где имеет статус второго управления. Поэтому период с 14 мая по 28 июля оптимальное время для планирования дальних поездок. При этом для начала поездок лучше пропустить коридор затмений с 26 мая по 10 июня, плюс-минус день от затмений. С 30 мая по 23 июня период ретроградного Меркурия в знаке Близнецы, поэтому если отпуск попадает на этот период, будьте готовы к разнообразным задержкам, отменам рейсов, потере денег и документам обозданием, невыполнению договоров, противоположной стороной или хозяевами, у которых вы остановитесь, ну и прочие подобные неприятности. Венера будет ретроградна в 2021 году с 19 декабря и до 29 января 2022 года в знаке «Козерог». Венера отвечает за союз, удовольствие, связь и желание. Это планета любви, отношений и наших финансов. Возвращение как минимум в мыслях к прошлым отношениям или пересмотр жизненных позиций настоящего встанут на первое место в период ретроградности Венеры. В этот период не рекомендуется приобретать драгоценности и предметы роскоши или искусства, инвестировать крупные суммы денег, а также регистрировать брак. Кому необходимо подобрать благоприятные даты и периоды для регистрации любого события, открытия бизнеса, крупных покупок, обращайтесь контакты для личных консультаций на главной странице канала и под этим видео. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Буду признательна, если поделитесь этим видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Общий прогноз по знакам Зодиака на 2021 год выйдет в скором времени. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю любви, счастья, благополучия. Пока-пока.